От информагентства Ледоков по 9 мая. Так, не надо рвать. Не надо рвать. Ну, как вот вы считаете, все-таки сейчас много публикуется и говорят о том, что Россия победила в Великой Отечественной войне. Насколько справедливо это выражение? Советский Союз. Точно. Для России. В том-то и дело о том, что говорят-то про Россию. Нет, ну Советский Союз, я думаю. Вот, просто не... картина получается такая, что... Если дальше будут говорить э, Россия, России, то молодое поколение будет в голове представлять, что ну, в принципе создадутся предпосылки для того, чтобы красный флаг победы а -а -а, заменить да. на трехцветный. Правильно? А, -а, -а он выбор Да, Я туда все думал, дело что, разворачивается. Возвращаться будем к красному флагу. <свят> И такой вариант возможен. Распалка. Потому что экономически сейчас, извиняюсь, задница... Ну, не знаю пока. Ну, я на предприятии работал, в принципе, вот я до декабря месяца. Все наглядно. Mm. Ведь за последние, образно выражаясь, за последние 25 лет ту же самую стратегическую авиацию не выпускали. Ту-95-е, если делали, вот, mm. вот в 80-х годах, там, в конце 70-х начинали, их делали где-то штук по 8 в год, то сейчас их... Никто не делал. Ну вот сейчас шанс, наверное. Да, шанс? А людей-то нет все, шанс. Ну, ну, кадров нет. Сейчас и другие технологии. У меня отец работал тоже инженером-конструктором. Uh -huh. Когда понял, что, он ну, на пенсии работал, а понял, что уже не надо чертить, а надо просто <laughs> компьютерный график. Не, Понятно, а что люди, ушло. люди соображал. -ка. Где? Вот в чем дело. Вот недавно даже реклама МТСная была, где там. Ну послушайте, а после Революции же тоже фактически инженеров тоже не было а старых инженеров. Так Но в тогда молодые, согласен. Добиться. Но тогда создали рабфаки для тех людей, которые вообще при царе не имели права иметь высшее образование. И сколько знаменитых людей, которые вышли из крестьян, да. а крестьяне высшее образование не имели права получать. Ну, сейчас тоже так получится, Кто знает. Мы 35 просто, лет мы, прошло. Же, мы же просто что-то не знаем еще, наверное Но все 35 таки, лет наверное, прошло Наверное, все это сейчас ну, как бы не очень афишируется mm -hmm. Ну хорошо Где молодые у нас сейчас, где айтишники Они где-то сидят, наверное, быть, Дело не в айтишников. Секре секретных лабораториях Ну не, не имеют ни айтишников, а современные Смотрите. молодые люди Смотрите, я работал в цех, в тех бюро по большому счету Не заинтересованы были учить стажера Потому что те финансы, которые выделялись на подразделения, вот, они делились между ведущими специалистами. Их там двое, им, так сказать, хватит. А дополнительно какие специалисты были, денежки не хотелось бы их терять. Поэтому за полгода, которые у меня просто наглядно были, когда приводили кандидатов в цех, и никто из этих кандидатов технологом не остался работать. То есть, в принципе, получается так. Дальше мне самому технолог попался на проходной, устраивался на работу, он хотел работать. То есть вы пессимистично смотрите? Нет, да? наоборот, наоборот, очень реалистично. Это то, что есть. Я материалист. Поэтому тут фантазии в голове, они дорого стоят. И сейчас как раз так, та самая картина. То есть, в принципе, я взял телефон э, технолога, отдал начальнику цеха, начальник цеха даже не созванивался. Почему все ведете? То, что мы потому что экономика... Мы будем в крахе, что ли, не поймем. Мы к этому я подходим. Говорю, вы, вы ты, значит, пессимист. Нет, ну оптимист. Как? Ну как же оптимисты? А потому следует? что единственный выход для того, чтобы вылезти из рыночной экономики, это уходить от нее. Вот в чем дело. Создавать, наверное... По китайскому образцу. Получается. Нет. Китаец рынок. Там чистый рынок. Нет, ну все равно же, как государственный. Государственный нет. рынок. Нет, государственный нет. капитализм. Нет, бывает. нет. Ну как нет? Нет. Там частные конторы. Какой может быть государственный капитализм при этих условиях? Но все равно как бы направляющая, указающую, указывающая роль коммунистическая партия она никуда не ушла. Это вывеска. Ну как вывеска? Только вывеска. Ну, в принципе, вот такая штука. Mm -hmm. Ладно, благодарю за мнение, вопросов нет.